Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами установим программу Dreamweaver и настроим ее для того, чтобы сделать мини-сайт-воронку. Эта программа позволяет нам работать с кодами, на которых написаны сайты, которыми мы и будем пользоваться. Итак, чтобы установить программу, мы открываем папочку, куда она у нас закачалась. Изначально она у нас заархивирована. И нам нужно ее разархивировать. Для этого правой кнопкой мыши мы нажимаем по ярлычку. Здесь WinRAR, архивы извлечь, извлечь файлы. Здесь указывается путь для извлечения. Нажимаем ОК. Ok. И у нас появляется вот такая вот папочка в ней должно быть еще 4 папки. И у вас должно появиться то же самое. Четыре папочки. Теперь двойным щелчком мыши нажимаем вот на этот значок. И начинается процесс установки программы. Здесь выходит приветственное окно. И нам предлагается э, пройти дальше. Кликаем «Next». Затем здесь нам нужно согласиться с клиентским соглашением. Ставим здесь галочку и кликаем «Далее». Здесь нам указывается путь, куда будет установлена программа. Ставим две галочки «Создать в меню быстрого запуска» и «Создать иконку на рабочем столе». Кликаем «Next». Здесь мы ничего не меняем. Кликаем «Далее». И здесь нам предлагается установить программу. Мы кликаем «Install». «Установить». Итак, начинается процесс установки программы. И это займет буквально несколько минут. Поэтому я нажму «Паузу». Как программа установится, мы продолжим. Итак, процесс установки завершен. И нам выдается сообщение. Тут мы ставим галочки и нажимаем «Финиш». Угу. А, нас выбрасывает на а, интернет-страничку. Нам она, в принципе, не нужна. Мы ее просто можем закрыть. А, у меня программа а, сразу же установилась, потому что она у меня уже устанавливалась на мой компьютер. Но у вас выйдет окно, где вам нужно будет выбрать дизайн. Вы выбираете тот, который стоит по умолчанию, первый потому что он более удобный в использовании. Кликайте «Ок». После чего он вас спросит, есть ли у вас серийный номер и хотите ли вы его приобрести программу, или вы хотите взять пробную версию на 30 дней. Вы оставляете галочку на первой строке, так как ключ я вам дам, и нажимаете «Продолжить». Затем выйдет окно, где вас попросят ввести ключ, для этого заходим в папочку «Кряк». Здесь есть такая программка, называется «Кейген». Она позволяет автоматически сгенерировать ключ. Итак, двойным щелчком мыши мы щелкаем по ярлычку. Выходит окошко. Здесь вот у нас есть серийный номер. Мы его выделяем, копируем и вставляем пустые поля где у нас будет требоваться серийный номер. Кликаем «Continue». «Подолжить». Затем он может попросить вас зарегистрироваться. Вы там введете свои данные, имя, фамилию, e-mail. После того, как завершится процесс установки, у вас должна появиться вот такая вот страничка. И здесь нас интересует вот этот ярлычок HTML. И каждый раз, когда вы будете заходить в программу, запомните, что нам нужно открывать только вот этот вот HTML. То есть это язык программирования, на котором написаны наши сайты, поэтому мы будем с ним работать. Нажимаем и открываем программу. Но для того, чтобы нам начать работать, нам нужно сделать еще кое-какие настройки. Для этого нам нужно зайти в «Мой компьютер», в «Системный диск C, «Программы и файлы», так, здесь нам нужно отыскать папочку «Макромедия», «Dreamweaver 8», «Configuration», Здесь «Encodings». И здесь нас интересует вот этот файл «Encoding меню», но он в формате XML, и здесь нам нужно на нем кликнуть правой кнопкой мыши, открыть с помощью блокнот, это обычный текстовый редактор. Здесь вот нам выходят такие строчки, символы, цифры. Нам здесь нужно отыскать вот эту вот строчку «Кириллик Windows 1251». Выделить ее. То есть для чего мы это делаем? Чтобы у нас устанавливалась автоматически кодировка, та, которую нам надо, которая будет для нас читабельна. Итак, горячие клавиши «Ctrl-X» вырезать. Ставим курсор в самое начало. Нажимаем «Enter». Опять ставим курсор в самое начало. И клавиши «Ctrl-V». Вот она у нас вставилась, вся эта строчка. Здесь нам нужно закрыть пробел. То есть предыдущую строчку ставим в конец курсор. Нажимаем «Delete». И все у нас поднялось вверх. Так, Теперь можно это все закрыть. Здесь у нас спрашивают, сохранить изменения. Да, обязательно. Итак, теперь идем в саму программу. Заходим в меню «Edit». Опускаемся в самый низ, нижняя строчка «Preference». Здесь нас интересует «New document». Мы его выбираем. Да, и вот во второй части нам нужно вот в этом меню выбрать «Кириллица Windows». Но у меня она уже стоит, потому что я уже делала это все. И кликаем кнопку «Ок». Все, теперь программа готова к работе. И в следующем видео мы создадим свой первый мини-сайт. И на этом я с вами прощаюсь. Удачи и до новых встреч!